Так машина Простор 450X с нижней подачей пленки с тремя серводвигателями. На подающем транспортере имеется лента, на которую укладывается продукция. Машина может работать в автоматическом режиме а, и заменять собой автоуплачек. Вот, продукт может укладываться с большим перерывом, соответственно, машина исключается.